Здравствуйте, дорогие мои, други, подруги. Приветствую вас на своем канале. Перед вами видео прогноз под названием Подсказки Кассандры. Вы сейчас, не напрягаясь, выберите свой номер. И я начну давать вам какие-то подсказки и рекомендации. Выбирайте. Хорошо, я начинаю. Как всегда напоминаю, что все-таки лучше личную консультацию получать на личную информацию получать на личной консультации. Ну да ладно, ничего, перевернуто, так перевернуто. Окей. Итак, значит так надо. Раз перевернуто, то и перевернуто. Сегодня прогноз проводим на Ленорман и на Таро. Так, вот так. Вот так даже будет у нас. Сегодня прям вот так. И сегодня в подсказке мы возьмем еще помощь от Матери-Земли, помощь камней. Пусть и камушки тоже нам что-то дадут, какие-то подсказки. Выбрать информацию так со всех сторон. Смотрите, как раз полетел сюда камень. Мне это нравится. Итак, по, по классическому году пьесы начнем с цифры 1. Ну, скажем так, на два, на три, может быть, месяца вперед, что я увижу, что не увижу, что увижу, то скажу. Итак, скажу так, что в последнее время у вас, возможно, что-то сдвинулось. Что-то начало происходить, что-то как открылись врата, возможно, вы э, решили поехать куда-то или стали осуществлять какие-то нужные для вас поездки, какие-то движухи, движения. В теме любви тоже лежит хорошая карта, то есть то ли вы открылись, то ли вам открылись, и открываются, и вы от этого получаете свое наслаждение. Я скажу так. Какую-то дружбу надо обязательно продолжать. Полудружбу, полулюбовь такой обязательно надо продолжать. Не бойтесь каких-то происков третьих сил. Возможно, а впереди, возможно, немножко какая-то будет через два с половиной месяца какая-то будет пауза. Давайте я сегодня буду брать подсказки еще. Возможно, какая-то пауза связана в теме любви. Но эта пауза, она может быть проверочная когда мы проверяем, перепроверяем свои чувства. То есть не надо бояться этой паузы. И, конечно, не надо тут спешить, дорогие мои. Вот смотрите. Была карта крысы, теперь карта кольцо. То есть даже если вам казалось, что вас кто-то отнимает или кто-то претендует на вашу половину или претендует на ваши какие-то творческие э плоды, не бойтесь этого, идите вперед, только не надо спешить. И вообще карта кольца, она рассказывает нам с вами о союзе, о союзе, это союз, и с другим полом, и союз вообще просто в коллективе. Возможно, через два месяца, может быть, в коллективе надо сделать немножко паузу и не высовываться выше ватерлинии. Очень интересно, карты легли, но они зацепили карты, э, то есть камни легли, вот они зацепили, да. То есть, возможно, через два месяца у вас появится внутренняя неуверенность, то ли в отношениях, то ли на работе. Но больше, скорее всего, тут производственная тема затрагивается. То есть какая-то неуверенность. Это может быть как и ревность, и подозрение. Я бы сказала, может быть, тут не надо спешить, не надо развешивать ярлыки. Возможно, кто-то позавидует вашим отношениям. И просто вам какую-то гадость пришлет или скажет. Ну, то есть, в принципе, карты неплохие. Кстати, может быть, это говорит о том, что, может быть, вы уйдете осенью в отпуск, и просто вот такая карта неактивности просто из-за этого. То есть, может быть, отпуск перед каким-то новым маршем-броском, скажем, марш маршем-рывком. Цифра, вот, вот эта карта тоже, она очень плодотворная. Цифра 2, это когда мы умеем договариваться, когда нам даже какие-то силы помогают. Смотри, как интересно он нарисован мужчина идет а сзади какая-то тень, да, то есть невидимые силы, они преследуют, но они не в плохом смысле преследуют, а они чем-то энергетически все-таки поддерживают, судя по цифре 2, поддерживают, когда могут подвести, подводить к вам, привести, подвести нужных людей для каких-то бизнес-проектов, ну, для каких-то вот ваших, то, что вам надо, скажем так, что камни говорят. Камни говорят, что большие наметки на увеличение ваших возможностей, увеличение вашего благосостояния, они есть. Только надо уметь справиться со своими внутренними какими-то страхами и фобиями. И подсказка еще тут будет. Э то есть произойдет событие, откроется какая-то огласка. Огласка произойдет через два месяца. Какая-то огласка какой-то ситуации может произойти. Ну, вот тут так. Вот. Ну, и еще хочу сказать, что если вы точно поймете, раскусите, кто ваш враг, кто вам ставил под ножки и произойдет оглас... огласка, то, пожалуйста, скорее всего, отвернитесь и не прощайте этих людей, потому что, э, знаете, как, кто какой родился, такой вот он есть. Не буду тут ругаться по-всякому. Итак, по цифре 1, дорогие мои, я вам ответила. Начинаем... Начинаем цифру 3. Теперь открываем цифру 3. Так, как у нас камушек Цифра 3. Она говорит, что много заторможенности, проблемы с деньгами, возможно, тут есть... Потому что, ну вот, карты денежные, они перевернуты. Такое ощущение, что даже вы уже на каком-то этапе плюнули, может быть, даже правильно, как говорится, плюнули, пустили все на самотек и решили, ну, как вот есть, так есть. Возможно, такой был период немножко неудачи. Неудачи через любимых, неудачи в каких-то... Там, где вам нужна была симпатия и помощь, вы ее не получали... То есть, такая, как заколдованный круг. Я бы сказала, выходим из заколдованного круга. Плавно, постепенно. Один рывок, правда, тут я вижу. Возможно, восстановление вас на старой работе, на, в каких-то старых правах, вот скажу так, более размыто. Возможно, дополнительное. Через месяц-полтора вы получите, если вы захотите, какой-то дополнительный объем работы. Там тоже не надо спешить. Я бы сказала вообще, что в ближайшие два месяца абсолютно новый проект не, не стоит начинать. Вот тут не надо спешить. То есть немножко идем старыми тропами, даже если они для вас на какой-то период закрылись, тут вот такой момент. Тут такой момент, что или вы сейчас будете тихонько что-то изучать, чтобы потом еще какой-то марш-бросок, рывок сделать, возможно, вот так. Почему я говорю? Потому что все равно ближе к вашему полю выпал тут камень демона. Демон еще держит вас под присмотром. Он делает вам всякие подножки. И как, эм, то есть у вас такой период сейчас через терник к звездам. Вопреки всему вы идете вперед и вопреки вот именно проходите сложные испытания в прямом смысле слова. И вы из них выкарабкиваетесь. Вот смотрите. Точно, карта гроба и карта дома, да? То есть, возможно, даже вы какие-то решаете проблемы, связанные с домом, с проживанием, с переездом. Смотрите, самолет тут, да? Возможно, вы хотите и будете менять место, страну или город, жительства ради местоположения, ради работы, ради карьеры какой-то. Это тоже правильно. Позади карта гроба, то есть она... Гроб это когда кранты кризис ну совсем и вперед у вас начинается новый этап в жизни абсолютно новый и очень даже неплохой только именно какой-то трудовой проект пока не начинайте как я и сказала еще возьму вам подсказку раз уж вот так да возможно пополнение семьи тут как-то вот возможно влюбленность кто одинокий и еще набираем потихонечку скорость, плавно набираешь скорость, и только тогда получаешь удачу. Вот такое предупреждение вам и подсказка от Кассандры. Вообще тут необычно. Возможно, тут надо вам обратиться ко мне на консультацию по астрологической части, то есть карта рождения, почему такой спотыкач вышел, как от него очиститься, чтобы он не повторился. Вот скажем так, вот тут момент. И заодно прозондируйте правильный ли вы хотите бизнес открыть, допустим, в правильную ли страну вы хотите уехать, улететь, переехать, жить, потому что не все страны вам, дорогие мои, подходят, запомните. Все страны нам не могут подходить, нам астрологически есть страны, которые опасные, неуютные, ну, просто даже опасные, или будет сопротивление, будет сопротивление, вы туда приедете, все вроде неплохо, все для людей, но вы будете не ни одну ни решать вопросы не не через открытие, допустим, одной двери, а через три двери. Надеюсь, все поняли, о чем я сейчас сказала. А теперь... Но для тех, кто выбрал цифру 4. Итак, дорогие мои четверки что тут у вас... О, даже 4 цифры. Это 4 карты. Ну, скажу так. Возможно, все было неплохо, но последние два месяца в бизнесе что-то застряло, заело. И у вас такое отторжение. Вам кажется, что и любимые, если они у вас есть вас не любят, не ценят, что они вас хотят или бросить, или что в трудный момент. То есть я бы сказала, сейчас вы на пороге кризиса. кризиса, Но кризис, естественно, закончится. Он закончится через два месяца. Ну, где-то вот в районе. Мой совет такой, нельзя тут снижать какую-то рабочую активность, уходить в себя, уходить в процессы саможеления. Не советую. Тут четко... Все, выполняем инструкции, связанные с работами. Еще раз повторю, свою трудоспособность уж как-то держите на плаву. Я, конечно, не для тех, кто заболел, но, надеюсь, это не про вас. То есть, что у вас впереди? У вас впереди большой какой-то договор или какое-то поступление денег. Или, наконец-то, вас оценят. Эта карта очень мощная. Один Пентакли. Пентакли – это денежки нарисованы, да? То есть, впереди... У вас много-много-много, ну, надеюсь, если это не какой-то ваш сговор в каком-то саботаже к каким-то конкурентам. Тут вот тоже некоторые моменты интересные есть. Но, во всяком случае, если это задержка в какая-то в зарплатах, вы сразу какую-то сумму общую получаете. А может быть даже, ну, вот как сверх того, это, знаете, как какой-то патент оформляли, оформляли или что-то. И вдруг раз вот его оценили, купили, там вам деньги дали. Вот такая карта мощная. Также эта карта может нам... Отна... Да, ее можно трактовать. И как какие-то переговоры, нужные вам переговоры, когда вы сами улучшаете свою зарплату через разговор с начальством или новая работа, допустим. Тут как вариант. Ну, единственное, не надо там, наверное, хвастать, не надо ругать такой период у вас, ну не надо осуждать, ругать своих близких, возможно, которые попадаются вам под горячую руку. Я бы вот так не советовала, да? Что тут по камням, по камням? Еще раз повторю, удача уже близко, и любовь близко. и вот этот камень выпал в вашем поле, дорогие мои, который говорит, ну наконец-то и богатство, как это большое, хорошее такой поток денег к вам открывается. Тут маленький камушек, пусть он маленький, но он связан с помощью высших сил. То есть ваша материализация, материальная тема будут закрепляться. Это мне нравится. И статус будет наконец-то статус восстановлен, если вы считаете, что где-то вас не заметили, затерли потерялся ваш какой-то вот статус, статус будет расти и увеличиваться. Мне это нравится. И, конечно, хочу сказать, может быть, пересмотрите свои аппетиты в жизни. Вот как хотите, так и переводите то, что я вам сказала. Гадалки вообще должны иногда говорить что-то завуалированно. Что еще хочу сказать? Интересный переход. Дом-одиночество. То есть, возможно, это одиночество ради карьеры, ради вот какого-то статуса, ради получения вот каких-то ваш, ваших целей, прихождения вами к вашим мечтам, мечт, да, от слова мечт. То есть, чем-то надо жертвовать. Но не в смысле, что надо послать на трибуку буквы всю семью, просто вы должны объяснить, что сейчас у вас начнется такой период мощный, и какое-то время они должны вам помогать своей тишиной, помогать тем, что они вас внутренне поддерживают. Вот такой тут интересный момент. Ну и, конечно же, лилия, это и гордыня, дорогие мои. Вот при восстановлении статуса не уходите в какие-то гипергордыни. Возможно, за это вас сверху регулярно и подкашивают, скажем так, вниз макают. То есть обратите внимание. Красивая карта лилия, но она, знаете, королевский цветок, когда нас немножко может завести на поворотах. И подсказка еще лично от меня. Карта силы, ты впереди. То есть мощный рывок у вас прямо на носу. У кого есть вопросы, обращайтесь ко мне, конечно, как всегда, на личную платную консультацию. А теперь... Ой, вот так по-моему... А теперь информация для... для тех, кто загадал цифру 2. Вот цифра 2, мои дорогие. Что я вижу? Ну, во-первых, я уже вижу сразу открытым текстом. Тут лежит карта демона. Что такое карта демона? Возможно, вас водил, мотал какой-то бес. Какая-то зависимость, возможно, была, которая вас Потрошила ваш кошелек ваши комты на деньги потрошила. возможно без был когда без еще может быть когда мы заблуждаемся и хотим вот с каким-то человеком вместе жить быть, а этот человек не, не хочет быть с нами. и мы вот тратим на это усилия деньги мы вот хотим вот хочу и все вы не дополож. Да но мы зубы ломаем об ситуацию как бы а ничего нужного для нас не происходит. И вот как-то в теме любви не так, как хотелось бы. И вообще, давайте запомним, обратим внимание, что в начале моего гадания прогноза прокатился камушек прямо по вашему полю. Прокатился камень перестройки. То есть, дорогие мои, обязательно начните себя менять. Вам надо что-то откорректировать в характере. Если не знаете что, обратитесь ко мне на личную консультацию. В WhatsApp пишем «консультация». Значит так. То есть надо что-то подкорректировать и начинать менять. Вот тогда у вас начинаются и открытые дороги, и профессиональные. И, возможно, вы профессионально готовы почти что. Но ну, вот что-то вот как демон, какие-то черные силы, темные вас не пускают. А может быть, вы очень отвлекаетесь на слово ⁇ любовь ⁇ Тоже возможно. Что тут еще из интересного? Если вы, кто хочет узнать, будет ли в ближайшие 2-3 месяца слово «ЗАГС» и слово «Семья», вот ну, прям так официально, скорее всего, нет. Отношения, конечно, могут быть на уровне романтических. И вообще, уж не знаю, давайте посмотрим. Вот эта карта интересная, такая немножко «Манипулировай». Что тут лежит? «Манипулировай», веточка. Какое-то манипулирование, смотрите, мужчина, общение, манипулирование, мне сложно сказать, но оно касается каких-то семейных манипуляций, манипуляций со стороны родственников. Или, может быть, вы хотите манипулировать, но с этого непонятно, там, что выходит, да, то есть людям не нравится. Может быть, вы где-то пытаетесь, пытаетесь форсировать события, чтобы человек, допустим, с вами оформил юридические отношения. Это тоже есть. Но подождите, тут не, на, не надо спешить, все реально. Но смотрите, все-таки недалеко от вас выпал камень демон, и этот демон, да, то есть какие-то темные силы не хотят, чтобы вы что-то в себе откорректировали и поменяли и пошли вперед сильным, сильным таким свободным ну вот таким, для них уже недосягаемым, понимаете, вот в чем дело. Если вы сами до конца не понимаете, в чем эта тема, то прошу на мою консультацию. Так, и что говорят нам карты ленорман Карты Ленорман говорят, что много такой информации было. Возможно, у вас какой-то немножко грязный язык, вы любите ругать людей или вывешивать на них ярлыки, и вот это как-то уже за вами такой послужной списочек есть. То есть не занимайся, не лезь в чужие судьбы, не сплетничай, не интересуйся, как у них, что, если они к тебе, к вам не обращаются за вопросом, как жить, а что сделать, да? То есть не... Ну, под микроскопом не лезьте в чужие замочные скважины, а изуч... и, э, изучайте что-то и во всех... занимайтесь своим, своей башней, своим домом, своим благосостоянием. Все ли у меня хорошо, а может быть надо маленький ремонтик дать, чтобы вперед продвинуться, и тогда я что-то выполню по своей кармической задаче, да. Вот но ну, во всяком случае, по-любому у вас впереди э, период восстановлений, ну, возможно, благодаря тому, что я вам сейчас скажу, то есть вот сказала... Присмотритесь, прислушайтесь, поменяйте в себе, выключайте, научитесь молчать. Молчание все-таки платина. И тогда все получится. И еще маленькая подсказочка. Хорошие отношения. Да, вот смотрите, подсказка. Выправляй где-то с кем-то отношения. Или хотя бы дер... научись держать красивый нейтралитет, чтобы про вас, про тебя, как бы не говорили, что ты заноза. Вот такие были вам. Подсказки, прогнозы от Кассандры. Кому нравится, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до встречи.